здоровый человек Это Здесь хватит Здравствуйте, уважаемые Ну что же, давненько не виделись И самое время нам что-нибудь приготовить И сегодня у нас рецепт Очередная коробочка от Уелки и будет это рис с по-китайским кисло-сладкам в соусе. И к нему, к стандартному рецепту из коробочки, добавлю необычный ингредиент. Пишите пока что в комментариях, ставьте на паузу, что же это может быть, чем я усовершенствую это блюдо. А пока что распакуем коробочку. Соус китайский кисло-сладкий в комплекте. Рис. Со всеми сушеными специями и сушеные ананасы присутствуют. И вся инструкция по приготовлению уже здесь на коробке. Очень удобно. Итак, нам принадобится 300. Абсоси у тракториста! Дау! свининки нарезал Я ее заранее вот такими вот ломтиками. Толщина с мизинец, а длина чуть поменьше. какой? У такой. Сверху каждую порцию украсим кунжутом. Задействуем еще растительное масло, естественно, для обжарки свиньи. Ну, и вот он, наш секретный ингредиент. Совершенно случайно оказались под рукой, и почему бы не задействовать здесь? Это наши сушеные томатики. Я думаю, дополнение к этому всему будет просто пушка. Ну что ж, начинаем готовить наши суженые томатики. Нарежем их вот такими вот слайсами и добавим уже в блюдо. Здесь примерно 150-180 Дож. А теперь приступим! 450 мл водички закидываем наш рис воду предварительно подсолим 18-20 минут на небольшом огне. Ну что ж, а пока рис себя варит где-то там. Сам себя и где-то там. И сковородочка уже разогрелась. Приводим маленькую маслицу. И допускаем обжариваться нашу свинью. Обжариваем буквально 5-7 минут на среднем огне до золотистой корочки. Ну что ж, и вот уже небольшая золотистая корочка на нашей свининке появилась. И значит самое время добавить наши сушеные томаты. Минутку подержим их вместе и добавим сок. Пошел, мы аромат томатов. Сейчас они напитаются друг другу. А мы, тем временем, мы будем расслабиться и добавим наш китайский соус. карамелька апельсиновая. Ставь лайк, если там держишь пальчик. Тем временем готов есть, их держим вместе две минуты и увидимся на дегустации и блюда. Ну что ж, а вот теперь самое время отведать наш Увелковский рис по-тайски со свининкой и моим секретным ингредиентом. Мы решили добавить, с сушеные томаты. Зашли или не зашли, давайте узнаем. Увелка под соусом, на нас, агрекист, маскар, под соусом. По вашему вниманию, стоимость коробки 72 рубля. Покупал на Азоне, продается повсюду. Давайте пробовать. Свининка топ прожарила. Это потрясающе Соус просто подавая его. Лис хорош. Подожди, гряд вместе все вместе. Заценим. И с томатиком. И за свининкой. Все на одну елочку с лесом. Сушеный томат. Дополнил это до блюдо до полностью идеального сочетания. Просто топ. Как я обещал, производитель здесь 3-4 порции. Ну, в принципе, на трех здоровых человек. Здесь хватит. Здесь хватит. Отличная порция. Свининка заходит. С рисом сочетается потрясающий соус. Сушеные овощи, чтобы вместе с рисом. Отлично развалили, дают аромат. Это просто топ. Так что коллекция у велковских коробочек пополнилась. смотрите предыдущие увелковские рецепты у меня на канале. Ссылка на них в описании. Периодически будут вот здесь выскакивать. Так что елка под соусом кисло сладким соусе и рис. По-китайски я вам рекомендую. Покупайте, готовьте быстро, просто, легко и действительно вкусно. Пока!